Привет! Это словарик блокчайника Дамп От английского «сбрасывать», «опрокидывать», «устраивать демпинг» – быстрая продажа криптовалюты после спекулятивного роста ее стоимости. В большинстве случаев Dump – это организованная акция, которая является логическим завершением пампа организованного роста криптовалюты с целью получения прибыли. Как правило, связка Pump-Dump – это хорошо организованная и координируемая акция с участием тысяч трейдеров, смысл которой заключается в организованной покупке актива, в результате чего его стоимость возрастает. Менее информированные участники рынка или хомяки, виде роста актива, начинают его покупку в надежде получить прибыль. По достижению критического уровня роста цены организаторы избавляются от купленной криптовалюты, осуществляя дамп сброс активов, в результате которого цена актива опускается на прежние уровни или даже ниже, а менее информированные участники рынка или хомяки несут убытки.